Доброго времени, дорогие коллеги! С вами Дарья Пахельчук и международный проект Фиберлик Онлайн. И в этом видео я спешу сообщить о новом каталоге номер 10. И давайте немножко пробежимся по нему, посмотрим с вами, что нас ждет в этом летнем каталоге, который нас Сразу предупреждаю, что нас ждут летние скидки и распродажи. Хочу отметить, что каталог будет длиться 3 недели с 26 июня по 16 июля. И давайте посмотрим, что нас ожидает. Итак. Это витаминная бомба для вашей кожи. Витамания. Для красоты и здоровья кожи витамины нужны не только внутри, но и снаружи. Помните об этом. Мы взяли энергию сочных спелых фруктов и ягод и усилили их витаминным комплексом. Чтобы подарить вашей коже тонус, антиоксидантную защиту и питание. А вам самое главное отличное настроение. Наши замечательные новинки. Итак, удали жажду витаминов со сладкой земляникой и бодрящей клюквой. Сразу нам предлагает компания акцию два любых продукта с данного разворота по специальной цене. Специальные цены выделены желтыми ручками, и от них, дорогие мои, будет еще идти ваша скидка консультантам. Следующие новинки. Зарядитесь энергией сочного киви и спелого. Авокадо. В новинки наши будут входить это витаминное жидкое мыло, витаминное молочко для тела, крем для рук, маска для лица, скраб для тела, миск для тела и гель для душа. Привет, долгожданное лето! Привет, бронзовый загар! Вместе с нашей коллекцией летом. Солнцезащитные средства». Будет жарко, экзотика стран подарит яркие эмоции. Наши замечательные акции 2 геля для душа всего за 89 рублей. Далее акция на туалетное мыло, на замечательную эм, коллекцию Beauty кафе, солнечная облепиха и спелая смородины скидки до 50%. Далее скидки 50% на замечательную коллекцию для двоих Storydamur. Бонус за покупки любая увлажняющая вода всего за 99 рублей. Ух ты, такой крутой цветочный аромат по специальным ценам. Супер ароматный дуэт поднимает настроение. Набор крем-масту для тела плюс для душа по специальной цене ого кожа буквально сияет красотой вместе с нашей серией ботаника 20 с плюсом также от этой серии есть 30 с плюсом для повышения тонуса и энергии кожи 40 с плюсом для восстановления и упругости кожи прошу прощения да, да, 40 с плюсом для всех типов кожи есть замечательная 50 с плюсом для глубокого питания и моделирования овала лица. И замечательная серия вербена 30 с плюсом так просто поддерживать цветущий вид. Ну и ну, так просто делать стильные прически с нашими замечательными средствами для укладки волос. Итак. Здесь бонусы покупки любой оттенок краски всего за 129 рублей. Фантастика! Волосы сильные и блестящие. Шикарная наша новиночка. Губная помада модельер цвета. Высокая мода для ваших губ, это так естественно. Пластичная текстура для идеального нанесения, четкий ровный контур, стойкость цвета, интенсивный цвет и ухаживающие масла. А также действует замечательная распродажа два любых оттенка губной помады за 159 рублей каждую. Попробуйте нашу новинку. Блеск выбирать из богатой палитры одно удовольствие, Увлажняющая помада CC увлажнение в цвете. Круто! Вас ждут сочные акценты, делают ли ярче со скидкой 50%. CC LAC 9 в одном. Итак, наслаждайтесь радугой на кончиках пальцев. Ура! Модные нел эксперименты в самом разгаре с нашими замечательными переводными наклейками для ногтей. Итак, вас в этом номере еще ожидают наши новинки. Замечательная акция для покупателей журнала Faberlic Style. Каждый день с 26 июня по 16 июля 10 покупателей журнала Faberlic Style номер восемь получат в подарок сухое масло. Мист и скраб для тела Фаберликс Spa Сокровище Востока. Вот такая вот замечательная акция ждет покупателей журнала Фаберликс тайл номер восемь и «Дарим добро» вместе с компанией «Фаберлик». «Солнечный пес – совместный проект компании «Фаберлик» и благотворительного кинологического центра собаки-помощники инвалидов. Уже 5 лет мы поддерживаем команду профессионалов, которая воспитывает настоящих супергероев – собак-поводырей для незрячих людей и собак-терапевтов для детей с особенностями развития. Закончив обучение, эти четвероногие друзья становятся незаменимыми помощниками. Компания Фиберлик предлагает вам приобрести такие вот товары, часть денежных средств из которых будет передана, конечно же, в благотворительный фонд. Итак, следующая акция. Замечательная 50% скидка на любой парфюм с 7 по 27 августа. Что же необходимо? В стране России необходимо заказать на сумму от 999 рублей по этому каталогу и получить купон на скидку. 50% на любой аромат из каталога номер 12, хочу обратить ваше внимание, что данные купончики будут выдаваться и в 10 и в 11 каталоге, а потратить вы их можете только в 12 каталоге. Итак, ваши любимые ароматы в модном оформлении также действуют скидки и бонус за покупки. Ароматов просто огромное множество. Наборы парфюмированной продукции здесь вас ждут по суперценам, обратите ваше внимание. Далее наборы для наших стильных мужчин и, конечно же, парфюм. Серия Celsius, два любых продукта серии по специальной цене. Декоративная косметика вас встречает линейка секрет Стори, тени, помады, тональные средства, базовые основы, пудры, замечательные новиночки, туши, Бонус с покупки, выбор наших туш просто завораживает. Высокая мода для ваших глаз. Новинок очень много. Итак, помада, 3D поцелуй, заметное увеличение объема губ до 5 часов, серия Skyline, больше блеска, различные блески для губ, бальзамы для губ, далее, преображение кожи в одно касание, наша новинка, рассыпчатая пудра для лица, воздушная фантазия, Снежной нежной невесомой текстурой на основе натуральной слюды, придают коже фарфоровую гладкость. Два тона с матирующим эффектом, маскирует недостатки и придает коже прозрачную матовость, не утяжеляя макияж. Атласная пудра, придает коже сияние, соответорожение, пигменты делают цвет лица более свежим, как бы подчеркивают кожу изнутри. Можно использовать для скульптурирования в сочетании с матовыми тонами. Далее наша, конечно же, декоративная косметика, корректоры, тональные крема, цветные корректоры для лица. Наша новинка – стойкий макияж. Это ваш выбор, если вы хотите быть неотразимой в любой ситуации. Наша замечательная водная тушь, стойкий тональный крем и водостойкая подводка. Притяжение кристаллов – Лаки для ногтей со спецэффектами «Мираж». Наша новинка – комплексное средство по уходу за кутикулой три в одном. Отодвигает кутикулу, удаляет кутикулу и ухаживает. Итак, карандаш с витаминами Е, С и маслами арахиса и ромашки эффективно увлажняет ногти и смягчает кутикулу, стимулирует рост здоровых ногтей, удобно в применении. И наши скидки 50% на различные средства для ухода за ногтями. Бьюти-аксессуары необходимы для вашей красоты. Наши модные новинки. Летние. необходимые каждой модной девушке. Нашу коллекцию предоставляет популярный бьюти-блогер Маша Вэй. Это лимитированный выпуск лета 2017. Новый новиночки по специальным ценам и также участвуют акции. Следующая новинка из данной коллекции это жидкие пигменты для губ, невероятная стойкость для вечеринок до утра, невесомая текстура для абсолютного комфорта, ровное нанесение для обворожительных улыбок. Чтобы дополнительно увлажнить губы нанесите поверх жидкого пигмента бальзам для губ, который рекомендуют. Наши следующие новинки – это замечательная палета теней для век, очень яркая и насыщенная. Следующие новинки – это иллюминатор для лица и корректор для лица. Новые дизайны вас ожидают. И новинка – наливные средства для губ. Еще. Новые оттенки в лаке для ногтей, новинки в переводных наклейках для дизайна ногтей, яркие, модные мелкие для волос вас ждут, подходят для любой длины всех типов волос, легко удаляются с помощью обычного мытья головы шампунем, позволяют комбинировать цвета и изменять образ по желанию, обратите это внимание. откройте сезон освежающего сорбета новинка Парфюмерная вода в Жули для женщин нежные цветочные мотивы вас ожидают в этом аромате классная линейка фаберлик платинум высокоэффективные омолаживающие ингредиенты гипоаллергенные отдушки совместная разработка лаборатории фаберлик и итальянских специалистов Далее средства по уходу за лицом. Серия Аквасмарт на основе креатина экстракта ламинарий 20 с плюсом. Серия проликсир на основе гиалуроновой кислоты 30 с плюсом. Серия гардерика на основе стволовых клеток 40 с плюсом. Бонусы за покупки – серия Реноваж на основе пептидов и протеинов пшеницы, интенсивное возрождение молодости красоты 50 с плюсом. Серия Матридженикс на основе пептидической эмульсии 60 с плюсом. Серия Airstream. кожа, которая дышит красотой и здоровьем. Кислородное сияние для всех типов кожи. Кислородный баланс для комбинированной и жирной Кожи. кислородное питание кислородный решейпинг для кожи потерявший тонус серия эксперт домашняя альтернатива салонным процедурам и у нас есть следующие программы Борьба с пигментацией и отбеливанием кожи. И наша новинка. Это крем с моментальным осветляющим эффектом. Мгновенно осветляет и матирует кожу. Препятствует появлению пигментации и обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. Программа «Молодость и упругость кожи». Программа «Чистая и здоровая кожа». Программа «Молодость и упругость кожи. Цель восстановления эластичности, уменьшение глубоких морщин, пролонгированное увлажнение кожи». Альтернатива салонным процедурам с нашими замечательными масками. И давайте посмотрим следующие программы. Это программа «АВЦ пилинг», «Баланс для жирной кожи», программа «Красивые глазки» и программа «Идеальная Тела. Итак, серия эксперт Фарма. Чистая, здоровая кожа без акне и воспалений. Это наши новинки. И давайте посмотрим, что же нам предлагают. Сос очищающая пудра для умывания, антиакне, очищение и отшелушивание. Ежедневный ход, антиактивный крем, гель, антиакне экспресс преображения, точный аппликатор антиакне и активная крем маска для лица 2 в 1 антиакне 2 в одном глубокое очищение и матирование. наши новинки следующая линейка эксперт парма это победа над перхотью контроль над потерей волос комплексный уход за полость рта и следующая новинка представлена это Зубная паста, защита от зубного камня и налета. Следующие новинки это мягкая зубная щетка и ополаскиватель для полости рта для чувствительных зубов. Свежесть и комфорт в течение всего дня. Педикюр быстро и просто с линейкой Эксперт Парма. Прибиотик Биолин на страже красоты. Домашняя аптечка. Серия Ультракленк Рен. Специальный уход для жирной и проблемной кожи, склонной к появлению несовершенств. Набор для нашего ухода за руками Гран-при. Ручки достойны поцелуев. Весь мир будет у ваших ног с линейкой про ноги. Идеальные ножки. Эталон женственности, серия D-line. Перенеситесь на лучшие спа-курорты Востока, Faberlic Спа», Сокровища Востока» и «Секрет Клеопатры». Серия «Ла Крем» в объятиях нежности и изысканные лакомства без ряда для фигуры. Серия Beauty Кафе» в вишневый конфитюр. Ванильное лакомство, мятный шоколад, и наша следующая новинка – это зубная паста для всей семьи. Смотрим. Тройное действие – крепкие зубы, здоровые десны, свежесть дыхания и зубная щетка с ионами серебра. Следующие новинки ждали давно – влажная туалетная бумага, нежная ромашка и влажные гигиенические салфетки. Дезодорант для чувствительной кожи. Наши новинки. 0% спирта, нет белым пятен. 48 часов защиты. И дезодорант для чувствительной кожи. Время ярких открытий с краской для волос. Салон Кара. Роскошный салон ухода день за днем. Фаберлик Эксперт. Сезон сияющего цвета. Восстановлению подлежит ваши волосы. Вся сила северной природы вместе с линейкой «Биоарктик». Итак, праздник красоты для юной принцессы с нашей замечательной линейкой би би Наша новинка – тату для девочек «Сказочная страна». Серия «Астронавтик». Для маленьких покорителей космоса улетные космические приключения. И следующая новинка это тату для мальчиков «Пиратский остров». Управляйте весом, будьте в форме. Итак, следующие новинки. Слим, ускорение, концентрат пищевой, прессованный. Драже Идут натуральный комплекс для поддержания метаболизма в период снижения веса. Во время изменения привычек питания обмен веществ замедляется, и для достижения хороших результатов его необходимо ускорить. Слим очищение Продукты с натуральными ингредиентами в составе предназначены для деликатного очищения организма и выведения излишков жидкости. Слим контроль. Дрожжевая кисель обладает уникальным свойством снижать тягу к сладкому и мучному, распространенной причине набора лишнего веса. Наши вкусные продукты ждут в каталоге номер 10. Наши новинки чай Ориджин. Черный с тибрецом, зеленый с жасмином, черный и зеленый. Следующая новинка это вкусная новинка. Итак, напиток сухой растворимый кофе бьюти с молоком. Восстанавливает запасы коллагена в организме и поддерживает эластичность и красоту вашей кожи. Жемчужная пудра является источником кальция, незаменимого для красоты ногтей и зубов. Следующие продукты поддержите организм в тонусе. Забота о хорошем самочувствии. Терапия для здоровой жизни, добрые сны, отличное самочувствие. Наши следующие новинки ⁇ это спортивный режим. Ждут вас в этом каталоге. И, конечно, новая формула ⁇ универсальный концентрированный стиральный порошок. Вместо обычного порошка трех кг вам просто необходимо приобрести нашу пачку 800 грамм концентрированный стиральный порошок. Кондиционеры бальзамы для белья. Следующая новинка это Саше ароматизатор для белья. Придает вещам изысканный аромат, сохраняет свойства на срок до 30 дней. Удобная форма подходит для использования в ящиках, комодах и шкафах. Жидкие концентрированные стиральные порошки, отбеливатель, пятновыводитель. Все для ухода за домом. Тонкие ароматы в доме всегда создают атмосферу особого праздника. Когда посуда сияет чистотой, вся кухня преображается. Следующая новинка – таблетки для посудомочных машин. Продукты для дома и мыло для кухни. Сделайте жизнь комфорте. Сказочное оформление ваших блюд. Коллекция посуды от Фаберлик Алена Ахмадулиной. Ловите волну с нашей замечательной модной новой коллекцией детской одежды, как для мужчин, так и для женщин, для всей семьи. Модные стильные комплекты нижнего белья, элегантные женственно с нашими замечательными колготочками. Здесь вы найдете все и подберете все для себя. За приключениями на летний фестиваль новая летняя коллекция женской одежды. И комфортная модель, модная плоскость. Наши новинки слепоны, Эмаджи, такие вот замечательные, да, балетки модные аксессуары скидки до 50 процентов на аксессуары с этой страницы и Долгожданный подарок для новичков с 26 июня по 16 июля, если к нам присоединится новичок, либо он присоединился к нам ранее, но ни разу не оформлял, не оплачивал заказ, то данный подарок также ожидает его. Что же необходимо сделать для получения этого подарка? А всего на это сделать и оплатить заказ на сумму в России от 1199 рублей в ценах каталога. И получить замечательный набор косметики для дома, в который входит концентрированный стиральный порошок для шерсти и деликатных тканей, кондиционер-бальзам для белья с ухаживающими добавками. Вот такой вот замечательный наборчик ожидает наших дорогих новичков. На этом все. Вас порадовал, я думаю, каталог номер 10, обязательно бегите за покупками. Если вы еще не с нами, под этим видео есть ссылка на бесплатную регистрацию, проходите по ней и регистрируйтесь. Также в компании Faberlic существует огромное множество закрытых распродаж, которых нет в каталоге, которые только доступны в личном кабинете. Поэтому, пожалуйста, получайте свой личный кабинет, Берите свою скидку 20%, а при выполнении условия скидка может быть стать и больше. Поэтому, пожалуйста, обязательно регистрируйтесь и при вашем желании вы можете построить еще и бизнес компании Фаберлик. Спасибо огромное за внимание. С вами была Дарья Пахельчук. Всего доброго, до новых встреч.